Справка стопы нужна, в первую очередь, если выпирает косточка на большом пальце. И второе по частоте встречаемости, это когда больно наступать на пятку. Часто ставят диагноз «пяточная шпора». По факту, пяточная кость всего лишь сместилась, и давление идет не на ту поверхность, на которую предназначена природой. Возникает резкая боль, если встаешь на пятку, но в определенном положении, то есть она такая мигрирующая. И то, и другое можно вполне просто исправить руками. Чтобы собрать стопу, Начинать нужно, конечно же, с позвоночника, но сейчас я буду показывать просто стопу. Сейчас нас интересует голеностопный сустав, малоберцовая кость, ее расположение в колене и в голеностопе опять же. Потом крупные кости, следующая пятка, потом по аналогии с пястными костями, вот этими. Я начинаю с вытягивания пальцев и подготовка, и успокоение. достаточно громко хрустят, потому что, как правило, мышцы напряжены. Сама пяточная кость я ее фиксирую рукой. Для начала вытаскиваю стопу вперед. Здесь был глухой хруст, стоп разблокировали. Малоберцовую кость большим пальцем подтаскиваю на себя с поворотом, освобождаю. То есть теперь она шевелится с двух сторон. Все, голень перебрали. Стопа. Вот я взял пятку. Теперь мне нужно ее, ну, как обычно, с вытяжением на себя, снизу, в бок, в другой бок и обратно-назад. У меня нет задачи кость вытащить и поставить ее точно на то место, где она должна стоять. Я растягиваю, стимулирую определенные мышцы, которые имеют к ней отношение, они как будто бы просыпаются, их тонус обновляется и включаясь, они сами ставят на место, я должен просто достаточно спокойно отпустить. По тому же принципу ставлю кости свода стопы и сами пальцы. Суставы между этими костями очень разнонаправленными, то есть поперек под разными углами, есть один боковой стык, поэтому мои движения такие хаотичные, хотя на самом деле каждое движение имеет конкретную цель. Просто из-за навыка я делаю достаточно быстро и как-то замедлиться уже трудно. Под конец проверяю тонус сгибателей-разгибателей пальцев, чтобы пальчики тянулись легко. Проверяю тонус мышц ног в целом.